То есть существуют определенные силы, которые, в общем-то, не прочь устроить большой перерыв, понимаешь? Ну да. Они, они толкают в этом направлении. Ну, я думаю, что есть силы другие, которые голова работают, и ты понимаешь, чем это хочется. И мир и принимает работу. что там, что у вас, что у нас. Да, так вот как раз таки речь шла о том, что, я не знаю, если ты смотришь, я тебе могу прислать ссылочку, но ну, правда, на английском языке эта ссылка. Вот, то есть речь идет о том, что, эм, э, скажем, э, вот эти вот электрические или подстанции всякие, да, э, ну, там не просто подстанции, а там серьезные заводы. Э, и туда элементарно что-то такое спровоцировать, запустить туда какое-нибудь такое. И это будет означать, что отключение электричества вообще... По всему и надолго. По всей стране. Чуть то не, не по всей стране. Ну, есть такое, но это. Это уже понимаешь, это будет расходино как нападение. Просто-напросто. То есть это диверсия, обыкновенно не оделаешься, а. Послушай, а... в наше время, как ты сам видишь наше время, да? Нападение, так уже есть нападение, так ну и что дальше? Вот рассеяние. Нет, имеется в виду, имеется в виду, есть боеголовки, созданные по этому принципу, которые действительно на ракетах запускается, нарывается, и она имеет белочка большие мощности, именно это. И вырубает на огромных площадях всю электронику и всю электротель. Но извини, ракета летит, ее за секунду все это же сильно уже атаки. Ну, я понимаю, я понимаю, но на мой взгляд не обязательно вот такими массивными широкомасштабными какими-то операциями. Сейчас, возможно, сделать, сейчас же, слушай, сейчас же все электронно. Мы с тобой уже QR-коды, понимаешь. Взяли, просканировали, все, выяснили. Туда, там тоже все можно как-то сделать. Ну, технологии, слушай, всякие есть все равно в любом случае любая она будет открыта. кто-то сделал, то за этим стоит. Соответствующий будет ответ. Ну да. Вот. То есть так, чтобы ничего не вышло. То есть вот так вот запустить что-то такое, чтобы вырубила всю электронику, например, на целом континенте, и остаться, как говорится, белым пушистом не выйдет. Потому что это будет равносильно развязывать неодержание войны. Вот и все. Ответ все равно придет. Полицейский летят, подгоды будут запустить. Какая разница? Понятно, да. Ну все верно, согласен. Ну вообще, что нового на Ниве? Э, Ну-ка, ну, ну, ну, да. опять-таки, вот этот двигатель по, по вот этому, как оно там, ну, гиперпространственным двигателем, уже получили микро вот эту сферу случайно. Удалось создать ее. Случайно? Да. Ну, как сказать, работая в этой области, случайно получили микросперу с, с этими данными. И что означает? Это означает, что открывается в будущем возможность путешествия в другие галактики, не то, что даже не надо. Uh -huh. То есть это крайне серьезно, понимаешь? И произошло это не в конце 20-го, 20, 22-го, 21 века, а в начале. То есть работа ведется и говорится, что какой-то здесь прогресс есть. На <смех> не <смех> <смех> <смех> <смех> фантастика, да, какая-то, кому-то сто да, да, лет надо, но становится все более и более. Но это интересно, и я, Дав... я много говорю в своих программах. Мы, собственно, туда и идем, да. Да. Да. да, да. то есть открывается, если туда удастся пройти, открывается неограниченное жизненное пространство. Да, но казалось бы, ну казалось бы, это все, все же нереально. То есть выбор есть. Выбор есть. Ну, слушай, выбор всегда есть, только люди же, слушай, ты же правильно говоришь, люди себя, себя запрограммировали так, как они захотели, и в итоге вот, у каждого есть свое мнение по этому поводу, основанное ни на чем. А то оно основано на каких-то там выступлениях, и большинство в эмоции. Вот. И никто по-другому не реагирует. Эмоциями. Этот плохой, Путин плохой, этот хороший, или наоборот, этот плохой. Каждый свою сторону смотрит, к примеру, да, и все. Ну и слушай, и продолжение без, без сомнения же будет, как мы понимаем. Ну, тут мир, тут надо кому-то Кому-то куда, кому-то куда, кому-то, слушай, сегодня мир. Все. Кому это выгодно? Это всегда было выгодно политикам, это всегда было выгодно э, так сказать, денежным мешкам. А кому по-другому, расскажи, это может быть выгодно. Только так, и таких вариантов нет. И Он поэтому... Понимает, что, тут я, хоть я с не солидарен с этим, но действительно такое впечатление, что есть какие силы, которые толкают человечество к деревне военно-экспрессиональности. Причем они сами как говорится, ее разведать не могут, сильно не хватает, а вот подтолкнуть не проще. Uh -huh. Когда было понятно, что, допустим, под, подкармливая на Украине фашистов, именно фашистов, это будет красная линия для России, и она, смотрите, это просто так не будет. Для да, нее это не допустим. Uh -huh. Это не фашисты. Тем более фашистов, против которых мы воевали. Против Бандеровцев, против Шушкевича, и же с ними там все-таки да, само собой, это будет уже как заниматься как абсолютное зло. Но да кто-то ну, кровно в этом заинтересован. Правильно? Так об этом же идет речь. Заинтересован <глево> кто? Мы сейчас не, вот смотри, нам даже между собой не стоит обсуждать вот эти вот там, и э э э э э э э эпитеты против кто, против да. кого, да, фашисты и так далее мы это не вправе, скажем, обсуждать, а в плане вот кому это выгодно и для чего, это тут можно говорить, ну, строить предположение, к примеру. Но я же еще раз повторяю, значит, вот с моей точки зрения, базируясь на каких-то длинных и очень даже длинных циклах, речь идет о том, о полной реформативности того, что происходит сегодня. В частности, если мы говорим о политических событиях, которые ведут... Еще раз, а кто в этом деле задействует? Не просто политики. Политики что же для чего-то, правильно? Значит, сегодня в мире господствуют две силы, это власть и деньги, как было всегда, довольно давно уже, правильно? Поэтому кто-то хочет стать властелиной мира, что всегда было, правильно? Или кто-то хочет стать и, точнее, вместе. И кто-то хочет иметь кучу денег. Вот все, об этом идет речь. Но поскольку цикл заключается в том, что он уже достиг пика, экстрима, то это будет разрушено. Вот только и всего. Поэтому надо нагнетать, пока не произойдет взрыв. А взрыв будет так. Значит, ну скажем, как один из вариантов развития события. Очень масштабная террористическая какая-то акция против, ну, нация против нации. К примеру, как это было, допустим, сентябрь 11, да, то есть 11 сентября, 9 сентября, да? Нет, 11 сентября, я английский. Вот, то есть правильно? И то есть логично, во всяком случае. И тогда, скажем, города, все люди уезжают с городов. Если все люди уезжают с городов, тогда слушай, ты же понимаешь, переезжает на село, куда-нибудь опять же в деревни какие-то строить новые поселения и так далее. И тогда очень многие инфраструктура полностью меняется. Значит, фармацевтическая промышленность уходит вообще непонятно куда. Ну и так далее, и так далее. И разрушается, и здание, и летит вся финансовая система. Разве неверно? Нелогично в всяком случае. Нет, ну может быть, понимаешь, может быть. Я, например, предполагал, что все это, ну как сказать, ну тут имеет ближний прицел и дальний прицел. Ближний прицел, вот санкции вести на Россию, например, там Северный поток-2, этот Северный поток-2 заблокировать. Ну денежки заработать сейчас, как? Ну да. Вот. А дальний прицел... Так, а дальнего прицела там и нету, а вот Если кто-то за всем этим стоит, у ну, них дальний прицел есть. Развязать войну, насадиматься, где за пунктами. Вот и все. просто дальний прицел. В чём соображения при этом нет. Мне всегда удивлялось, что есть пути выхода из положения. Есть. Причём большина человеческая, как говорится. Мы их рассматривать не хотят, потому что за причиной, что лучше от них не смотрят. Мы будем надеяться, что все началось человечество погибнет. Во всяком случае, судя по тому, что те информации, которые мы получили, человечество не погибнет, а будет развиваться. Нет, человечество не погибнет, это не сом... вне всякого сомнения. Нет, во-первых, э -э -э не то время. Вот. Но чистка населения будет происходить. Ты что, считаешь, нет? Ну, это возможно. Один из вариантов возможен. Да, То есть, да. или действительно будут сделаны вот новые открытия, определенные вот, дома, которые позволят, так скажем, хотя бы откроют перспективу действительно расширения жизненного пространства. Награничные да. причем, да. Ну, например, вот так вот, как вот там, двигатель этот для внутренспортировки, так сказать. Или там еще какие-то, или параллельные миры, например, открытие будет. И тогда причины для войны, все такое, оно просто отпадает, потому смысла нет никакого. Оно не нужно совершенно. Это уже другое все. Потому что тормозов нет, он может развиваться, сколько хочешь. Жизненное пространство не ограничено. Вот. Некоторые цивилизации супер очевидно до этого доходят. Но ну, а некоторые вот, как печально. Нет, некоторые, ну, мы сейчас не говорим о прошлых цивилизациях. Во-первых, прошлая цивилизация, это был цикл другой, если говорить про Атлантов и так далее, это все понятно. А мы сейчас говорим про нашу цивилизацию и наше время, и наших э, нас с тобой, понимаешь, ну, понятны да, это все понятно. Поэтому, мне кажется, сейчас время в этом плане хорошее. Для этого развития, если только, ну, опять же, Слушай, кто-то говорит о том, что война, а это и есть развитие, вот, так что... Ну, как сказать, если вспоминать Отечественную войну, как она обернулась, какими жертвами, колоссальными, сколько страданий было, были, как... Ну, развитие было, определенное, так сказать, военной действие. Какой-то толчок был, разве, рядом, на бомбу сделали, в конце концов, в течение войны? Правильно, да. Вот, так что какое-то развитие, конечно, было. Да. Но... Но... да. Но был тормоз, понимаешь? Дело в том, что действительно был вот, э, конец революции вот 20 века. Какая была революция? По сути дела, в Вот одна единственная революция, понимаешь? Она имеет в себе задатки определенные, которые можно реализовать в будущем, которые будут привести к положительным результатам. Негативные По тоже мире в виду искусственный интеллект и проблемы, которые с ним связаны. Но если положительные моменты, то опять-таки вот этот вариант перевода сознания, так сказать, на биологические в какое-то время существование на виртуальной мире, а потом на графике, на графине, план, то есть получение на Можно, можно, теоретически можно, мало того, уже на графине, на графине, на графине, на графине, на графине, на так что, так что. А что дальше будет? Вот намечается прорыв, может быть, в космосе потом. Как только он наметится, как только откроется ясная перспектива, что это реально, то надо будет немножко себя по-другому вести и, как говорится, подпадает вот эта нагрузка. Дело в том, что, понимаешь, у животных существует определенная особенность. Работа в животном мире, в когда какого-то вида становится слишком больше, у него выключается механизм самореквидации, уменьшения численности. Ну вот, ты, наверное, знаешь, две тех когда они океан там тонут, белки, когда, может быть, потоками идут, переселяются, вот. И численность падает, там много. Потом начинает останавливаться. Но дело в том, что их поведение меняется. Поменяешь, чтобы они же не а потом начнут какие-то сигналы. И давление трудно друг друга. А у людей, которые проявляют, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, а, ну вот животные и личные, э, да. Я тебе э, сейчас покажу. Сейчас попробую показать. А, ты этого не знаешь. А, ты мне скажешь, когда увидишь экран? М? Экран, видишь? М -м -м -м. А, что написано, видишь, это ну, где-то, да. It could happen tomorrow, это может случиться завтра, а, катастрофа, uh, вот. то есть uh, можно, можно? <смот <Millennium> <смот> речь идет вот о тысячи, uh, тысячи тысяч людей, речь идет э, Туэйк. Туэйк это сан-Франциско Bay Area. Ура-Сен, да? Ура-Сен. Ученые тут написаны готовятся. Вот. А, понимаешь? Ну, я э понял. Это а очень не и не очень не серьезная не штука. Нет, есть такая опасность, да, Тюни говорил там в Великой Муницефеи два года назад назывался что животные не могут почувствовать и показать. показатели. Кстати, загадка заключается даже не в этом. Когда был в Томбулке то человек, птицы и вери покинули эту место за две недели, когда это произошло. Кстати. вот Если еще можно предполагать, что вот, например, как а то, там накапливается напряжение какие-то прозвуки заранее появляются какие-то ну, какие признаки есть которые светят, которые мы не замечаем а животные замечают они убежали, -за них, когда стероид летит животные его заметить не могут однако, как ни странно, они сумели за две недели отбежать целую и вот это вот местное местное, которое уцеление, которое затронула это. И как раз об этом говорили. Ну, а ты что-то да. в этом плане где-то видел? Нет. Ну, то есть, очевидно, у них, у них это самое. У них, у животных есть возможность заглядывать в будущее. Тем более тоже вот такой момент. Та то же самое береговая ласточка. Вот она строит на песчаных откосах. Гнезда. Знаешь, как мне я слышал? Да. Так вот самое интересное, что в тот год, когда там дожидается наводнение, она никогда не строит вот эти гнезда ниже того уровня, который затапливается водой. Будет затапливаться водой. Спрашивается, каким образом она определяет это. То же самое вот о России, то же самое вот о распадках жиршей, например. Считается, что если погода, ну, погода нормальная, там не будет наводнений, там, Развиваться речи не будут гордые. Сильно. И он спокойно там, не смотри, вылазит из этой земли и начинает раздеть хорошо, и там по морской, и все такое. А в случае, когда ожидается какое-то увольнение какое-то лицо, он им носок не показывает, не показывает а там спятя находится. То есть, как ни странно, животные могут заглядывать в будущее таким -то образом. И растения тоже. Не шло, не шло, но Не заеднились. Тем более, что заранее предсказать циклон, или заранее предсказать наводнение, мы будем еще что грязь хобиста это, сказать, по каким-то особым признакам, я думаю, забительно. Семь вечером, это сделать. Да. Здесь написано о том, что Э, ученые говорят о том, что массивное землетрясение может э, быть в Сан-Франциско, э, побережье, э, в любой момент, и когда это произойдет, э, город может ожидать э, будет разрушен э, силой э, эквивалентной э, сотнями э, атомные, сотни атомных бомб. Ну да, там где-то 9-10, не, где где не 1 баллов, то есть за дней, Да, что значит ожидается. Вот. вот. но это, в общем, не обязательно, что это в ближайшее время произойдет, и что-то произойдет вообще, как-то в течение двух лет, понимаешь? Геологические все-таки события, они могут так же, как Орлдон. говорится, он, ну да, он вроде бы подошел в не говоря, он что то еще тысячи лет прошло. Но это может быть и в этом году, может быть через 30 тысяч лет. Через 40 тысяч лет. Так что тоже не факт, что это произойдет. Ну, то есть самая большая опасность сейчас непосредственно нас самих. Что? Да самая большая сейчас опасность на сегодняшний день, это мы сами. А, ну понятно. Мы сами, но теория. Мы сами, понятно. А ты никогда не денешься. Почему? Потому что... Человека запрограммировали сегодня, да, и даже если мы знаем о том, нет, ну есть варианты, но послушай, сколько таких людей, которые готовы что-то сделать для того, чтобы поменяться. Да посмотри, основная масса, они же только эмоциями, они же пишут, и все, вот, вот что они видят перед глазами, вот перед глазами видят, и все. А одни против других, все. И у каждого... Это про, это у каждого, так, подожди, так кто же хочет меняться? Я же поэтому все время говорю... Значит, задача, как, ну вот, моя, допустим, лично, да. Ну, я же для чего центр-то организовал. Ну, мне было дано, так сказать, ну, вот такое послание, скажем так. Я пытаюсь это делать, поменять, да. Я на Востоке был и получил его. Все, я это делаю. Но людей капля в море. Ну, 50, там, ладно, 50, 8 тысяч, там, скажем, 57 тысяч. Какая разница? Что такое 50 тысяч по сравнению с миллиардами, да? Ну или с миллионами, у которых, посмотри, какая-то политическая эти самая, и там все смотрят, там, ну что там смотреть, как выступает один президент и второй президент, о чем он говорит дальше, ну и что, что люди от этого получат, То, что он там выступит? Они начнут это обсусоливать, понимаешь, и еще одна целая эпопея развернется в других сайтах. Вот и все. А как меняются вопрос. Вот ты, к примеру, не хочешь людей образовывать, понимаешь. Смотри, Майк, а? вот эта история с фильмом-то на следующий день, да? Да-да-да. Так вот, когда его сняли, ему показали, значит, у вас в Америке, конечно, в первую очередь, я да. ну, посмотрел, Рейнер посмотрел, кажется. Вот. А потом, значит, и кто и, я не помню, кто-то президентом был, когда, 73, то есть в 83-м году. В 83-м Наверное. Наверное. И потом, тут же, через какое-то время, был заключен договор по сокращению стратегических вооружений. И коллективу вот этих может, артистов, которые снимали фильм на следующий день, пришла телеграмма от Белого дома. Даже не смейте думать, что этот договор заключен без вашего участия. Вот тебе, пожалуйста, наглядный пример, когда в каком то плане вот такое вот произведение искусства, так сказать, оказало влияние и сверляло на руку разведчиков. Ну, слушай, можно вспомнить, но очень много всяких предупреждающих и мультиков. Симпсоны всем известные, которые, на, слышишь, на 50 лет вперед предупреждают о чем-то. 50 лет где-то о том, что будет происходить в будущем, да? а потом оно случается, и что, кто-нибудь шевелится? Ну где-то, да, послужило, а где-то нет. нет. Я к тому говорю, что все-таки меры определенные, иногда можно когда они действуют. действовать, понимаешь? Когда сработало да, сработало, посмотрели все, и решили, знаете, ребята, давайте мы немножко сбавлять обороты будем, потихонечку больше, больше смотреть друг на друга, и все. Но да. особенно в том, что раньше, понимаешь, были основатели вот этой вот системы, они более друг к другу относились, так сказать, более уважительно, что ли, так скажем, понимали, что ну, перегибать палки-то нельзя. Сейчас вот некоторая крышу сорвала. Да. Да. Смотришь, подчас, подчас вроде бы серьезные люди ведут тебя так... как.. Ведут тебя шпана, правильно сказать, обыкновенная уличная. Дорогие друзья, ну что, это была беседа, ну, наверное, вы все узнали, с кем я делал эту беседу. Это сегодня было. Вот, ну, будем надеяться, что согласится Константин выйти на связь, мы с ним поговорим в реальном времени. Ну, есть определенные причины, почему у него, допустим, не выходить, это... Я не могу обсуждать, скажем так, вот. а то, что происходит сейчас, это очень актуально и это очень серьезно. И, собственно, мы каждый день об этом говорим. И вопрос стоит совсем не в том, где в данный момент что-то происходит. Ну, а то, что происходит в данный момент, это мы знаем. Но со всех сторон какие-то приходят новости. Новости приходят на той территории, на той территории. Если это не конфликт, то пока это локальный конфликт. И это не, в общем-то, война, как была, допустим, мировая война. Это очаг, который серьезный очаг, никто не спорит. Вот. Но с точки зрения, я говорю не с точки зрения, допустим, там другой страны, а я говорю с точки зрения того что, ну, скажем, мы видим и слышим сверху, если кто-то видит и слышит это все. Поэтому это дело такое. Ну, в частности, там происходит угроза какого-то там, скажем, отключения электричества, там, сайбер-атак. Где-то происходит вот возможность, вероятность цунами, причем очень и очень серьезная. Но ведь это будет. То есть это катализатор, понимаете, какое-то событие, оно служит катализатором для чего-то очень другого и серьезного. Вот. И в том числе деньги, друзья. Деньги это неотъемлемая принадлежность этого мира, который, который мотивирован только этим, понимаете И по других вариантов здесь нету. И это достигнет пика, понимаете за власть, да, за борьба за власть идет, и это уже было много-много-много раз. Просто на нашей памяти, возможно, не было, поскольку память у нас короткая, как мы знаем. Но э, это было и это будет и борьба за власть, и борьба за деньги. И когда наступит экстремальный момент со всех сторон, да, Uh, то есть, не в дело не в войне, а дело в людях, которые сами, вот как сказал Константин, это дело все в нас. И с этим нельзя не согласиться. Это без сомнения именно так, как оно вот сейчас происходит. Но ведь сколько людей uh, это понимают, да, я же поэтому и говорю. Ну вот взял, дал две, ссылку сегодня, да, добавилось 20 человек. Ну что такое 20 человек? добавилось? с ангейсом, чат. Когда там должно быть тысяч ну я не знаю сколько, много должно быть. В самом случае, чем больше людей настроенных на позитив и на решение каких-то ситуаций, но ну, не с помощью, безусловно, военных каких-то действий, но тем легче же будет. Но ну, неужели это непонятно? Нет, люди не понимают это, к сожалению. Это время такое. Тут ничего не поделаешь и не надо здесь ничего биться за то, чтобы почему вот они и доказывают. Ничего не надо доказывать. Оно есть, как оно есть. Оно идет, как оно идет. Мы будем меняться, друзья. Будут меняться близкие. Я серьезно говорю. Ни на кого не надо не наставлять на пути истины. Да? Не надо ни на кому внушать добро. И, понимаете, догонять и причинять добро. Никому не надо. Надо делать свою работу. Наша работа заключается в том, что один вариант выживания, один вариант выживания, Сегодня. Других вариантов нет. Хотим мы или не хотим. Ребята. Серьезно говорю. А, Серьезно. а именно. Дайте видео включу. Один вариант есть. Очень тяжелый. Но очень серьезный. И очень действенный, очень эффективный. Вопрос как? Это мы сейчас не будем этого вопроса касаться. Но это подключение нашего главной составляющей. Наша главная составляющая это наша парамагма или душа. Но не мы душа, как душа, обличнная каким-то скафандром, одетая скафандром, да? а душа как э, сверхдуша, она находится в определенном месте. Да? Мы свою душу, мы свою душу, условно говоря можем перенаправлять в разные места. Если мы хотим с кем-то воевать, то воюет не с точки зрения техники. Это все время уже ушло. Или бомбы, или так далее, ракет. Оно есть, но оно неэффективное. И это все закончится, поскольку мы двигаемся в другую сторону. Это мы можем делать. Да? То есть, если мы хотим, это называется там ханур, да, допустим, ну, воин, да, вот, мы должны направить вот наши души туда, в это место. И тогда будет намного проще, если мы же знаем о том, что есть. Кто это применяет сегодня? Когда, скажем, семь мастеров берутся за руки, ну, в Китае, в частности, было, да, семь мастеров берутся за руки и сдерживают армию. Расскажите, как это могло быть? Но это было силы энергии. Но так люди обучались этому. Сегодня мы этому не учимся. Мы вместо того, чтобы дело в нас, правильно? Значит, если это было, значит, это в нас есть. Эти качества в нас есть, согласны? Ну, логично, правильно? А если это так, почему мы это не развиваем? А мы наоборот это принижаем. Мы принижаем. И всеми силами пытаемся убрать наши способности. Для этого существуют какие-то силы, которые это хотят. Для чего? А для того, ну, а идем-то мы, так сказать, вверх. Эволюционно мы идем вверх. Серьезно, причем очень серьезно. Значит, что произойдет? Произойдет очень серьезный дисбаланс этих душ, да, нас, да, которым сверху видно все, верно? И сверху это все регулируется. Не президентами это все пишем. Так вот. Когда это все э, будет сверху видно, а там мгновенно, любая мыслишка, да, любая мыслишка, направленная куда-то, она видна. Вопрос времени никогда вернется. У нас в воскресенье будет программа на... Э, ну, в моем канале, я имею в виду, Майкл Мелихов, будет канал, там есть такой типа, YouTube-канал, где я не веду передачи, ну, это очень мало. Вот, э, мы будем вести программу такой, значит, кармический человек будет называться программа. Вот сегодня выставим ее как анонс. Так вот, наступит момент, частично какая-то часть населения она уже уходит, она ушла. Переходный момент, я же об этом много раз говорил. Это цикл как сказать, небесный, да, пролая называется, где Нежелательное население планеты уходит. Очень трудно себя перебороть. Очень трудно уйти от эмоций. Говоришь, прекратите свои эмоции. Я говорю правду, но эмоция это да. Но я абсолютно точно говорю правду, вот мне пишет человек. Что за детский сад? Я говорю правду, вот все равно, он, то есть он не слушает. Эмоции, да, частично он соглашается. А ему как будто, понимаете, как будто в нем два человека сидят. Вот, один человек, он говорит правду, правда правдолюб твердо стоящий самое, всех там вытащить наружу всех сбросить маски слушайте, певица поет драмы больше нет, ну нет больше драмы, нет все равно, драма есть, понимаете, и эмоции превалируют а с другой стороны понимаете, он соглашается, эмоции это да вот, ну, как-то звучит это так. По-детски, вообще так говоря. А, поэтому, что значит, есть эмоции? Есть, так работайте с ними. Ну, так вы говорите, значит, да, вот такое понятие, да, но. Ну, или да, или но. Значит, не может быть, если да, не может быть но. Да, но. Или да, нет. Поговорка. Ну, непонятно, или да, или нет. Это не бывает. Не бывает, если три на второй свежести. Да, как это у была, Петрова. Да? Она или свежая, или она не свежая. Два варианта есть. Понимаете? Вот. Опять же, дело в нас. И вот мы себя подвергаем очень и очень большому риску. То есть, группа населения, проживающая в определенном месте. Ну, это карма. А как по-другому это объяснить? Что значит невинные люди? Не бывает невинных людей? Ну, не бывает такого. Значит, просто мы об этом не знаем. Это мы будем говорить в воскресенье. Но я в общем говорю. То есть, что-то, где-то, как-то мы накосячили, и нас собирает Всевышний. Ну, не специально, разумеется, да? Но создаются условия. Почему? Но ну, мы же не планируем свое появление на сердце, верно? Родители. Ну, не планируют. но ну, раньше планировали, сегодня нет. Правильно? То есть, никто не знает, когда человек родился. Даже если минутка, это есть, это все, все очень и очень приблизительно, да? То есть не планирует время рождения. Даже этого нет. Зачатие. Потому что если планируется зачатие, да, тогда планируется пол ребенка, его качество, место цвет кожи, место нахождения Почему надо родиться в том месте, где сейчас идет война? Почему надо жить в том месте? А как по-другому скажете? Ну такие условия, вот мы такие бедные ничья. И правда это. Это можно объяснить, это примитивное объяснение, друзья. Это совершенно примитивное. Ну, допустим, сейчас нам поменять сложно. Это, да, допустим. Хотя можно, но сложно, допустим, применять. Почему? Но уже есть, оно есть. Значит, что мы делаем? Вместо того, чтобы клясть назначать себе врагов и причины искать, да? давайте обратим это на себя. И когда мы обратим на себя, это будет означать сверху. Потому что мы наконец-таки посмотрели в зеркале зеркало и увидели, кто виноват, в чем причина. А какие другие варианты есть? А других вариантов нет. Вот и все. Но сверху это увидели. И мы начали работать сами с собой. Мы начали меняться. Мы начали подключать нашу главную структуру. Божественный эгрегор. Черные души и белые души. Да? Вот есть такое понятие. Сегодня оно очень актуально. Черная душа и белая душа. Черная душа, это не потому что она черная цвет, черный, понимаете? Настроение, да? Нет. Это потому что ее качества, да, позитивные и негативные. Негативное качество, вот это эмоции, они негативные. На другой стороне лежат, все здорово, замечательно. Но вы же не хотите пользоваться этим вторым, вашим позитивным качеством. То есть есть плюс-минус. Ну, давайте минус переведем в плюс. Вопрос, как это сделать? Но не искать и не назначать вину. Вот о чем идет речь. Тогда будет намного проще. Вот. А жить надо сегодня так, как мы живем, но только по-другому к этому относиться. Вот примерно так. Я прошу прощения, что я, так сказать, сам создав эту так сказать, программу спонтанную, поскольку, ну, так сказать, пришло, давайте я позвоню, товарищ. Вот, давно не общались. Вот позвонил товарищу и выяснилось о том, что вот мы сейчас с вами и тут общаемся. Да? Дорогие друзья, я благодарю всех. Но сегодня просто программа вроде бы как и не назначена. Но вот начали делать. Значит, Смотрите. Я ограничил, я прошу прощения перед тем, кто пишет. там. Почему? Потому что, во-первых, стали появляться вот эти настроения, никому не нужны. Да? Ну, полно везде. Все известно. Зачем нам еще в этом чате писать? Ну, ну что нового в этом скажем И так все понятно. Ну, откройте любую, любую страницу. Везде только об этом и говорят. Зачем еще сюда писать? Лишнего, да? А, все переживают. Все... Ну, понятно. Вот. Это первое. Второй вариант. Начали попадаться там какие-то... не знаю, инопланетями. Ну, какие-то... Не наши люди. Вот. И, и вот они стали там цветочки-ягодки, там лютики там сердечки. И кто-то стал там добавлять, и боты стали, стали появляться. Черт, откуда они присосались к этому чату. Причем по-русски не бум-бум, понятно, да? Ну, хоть бы по-английски были, так они же по-английски не пишут. Они пишут по-своему. Ну, понятно, по какому, на каком языке. Поэтому я попытаюсь... Но, тем не менее, не помогает. Я не знаю, почему. Я ограничивал все ссылки. Да? Начал делать новые ссылки. Все равно присоединяются. Как? Простите, не знаю. Если кто-то может подсказать, я буду рад. Я попытался... Там есть такой бот. Значит, начал искать. Вот есть бот. Бот против ботов, типа такого. да. Ну, что-то что я не понял, как это все дело работает. Короче говоря... Вот эта ссылка, которую я дал в чаты, ну вот по этой ссылке приглашайте. Если надо будет, есть еще несколько ссылок. Вот. Поэтому можете меня найти и мне написать. Я вам отправлю персональную, персональную ссылку. Потому что они тоже видят эти ссылки. Вот я не знаю просто как они будут пользоваться или нет. Но такой хоккей нам не нужен. Так, друзья. Я благодарю всех. Всего доброго. До новых встреч.